Я хочу построить бассейн до 3,5 миллиона. То есть это самый дешевый вид бассейна, который существует на рынке и по цене, и по качеству конструкции. Вам обязательно нужна будет и терраса, и бортовой камень. Как нам донести до вас, что нужно обращать внимание на стоимость оборудования? Наверное, никак. Задумайтесь о том, как вы будете эксплуатировать бассейн. Друзья приветствую вас на своем youtube канале и у нас сегодня серия которая называется смета на строительство бассейна я посчитал что эта тема важна и она важна не только для нас а для вас как для наших потенциальных заказчиков потому что очень много вопросов возникает когда мы делаем коммерческое предложение для бассейна определенного размера, а вы получаете от нас, от наших коллег, от наших конкурентов разные цифры и не можете разобраться, что же там зашито. Поэтому сегодня по существу, что входит в смету, что сколько стоит, почему разная цена, почему одни строители предлагают, например, цену только на оборудование, другие только на чашу, а третьи, как мы, предлагают строительство бассейна под ключ. Сегодня у нас на носу 2023 год. Это важно, потому что уровень цен, он как раз актуальный да. на сегодняшний день. Я обложился здесь литературой. Здесь есть мои сметы. Здесь есть сметы, которые мы изучили. Ну и какие-то подсказочки, потому что большой объем информации и всего голове не удержать. Итак, канал Андрей Чирова про строительство. Начинаем! Итак, мы запросили 20 смет. Из 20 смет мы получили разброс цен в диапазоне от, внимание, 900 тысяч рублей до 3,5 миллионов. Почему так? Вы запрашиваете стоимость на бассейн одного и того же размера у нескольких компаний. Говорите, что я хочу построить бассейн размером 3 на 7 метра. Вроде бы все понятно, но вы не конкретизируете, из чего будет бассейн, какое должно стоять оборудование, что вы сделаете сами, а что сделает подрядчик. И начинается фантазия со стороны каждого из подрядчиков на тему, а как же нам показаться более выигрышными, как же нам показать более дешевую стоимость на берегу. Но помните, что более дешевая стоимость на берегу, она не означает, самую низкую конечную цену что это такое продолжаем углубляться дальше в первую очередь из 16 смет которые мы получили 6 смет были на бассейны из полипропилена то есть это самый дешевый вид бассейна который существует на рынке толщина стенки бассейна 4 миллиметра ну соответствующими характеристиками этого бассейна то есть это самые дешевые и по цене и по качеству конструкции. То есть 6 смет из 16. Дальше. 5 смет из 16 были на бассейны композитные. Ну, то есть, это логично. Если компания строительная занимается только композитными бассейнами, то она и предоставляет смету только на композитный бассейн. Поэтому вот 5 смет были на композитный бассейн. Но вы-то хотели бассейн построить из бетона, и только лишь 5 компаний, включая нас, пришлют вам смету, на бассейн из бетона так и получилось поэтому самое первое главное отличие заключается в том что запрашивая смету на бассейн вы должны конкретизировать не только размер бассейна но и конструкцию бассейна из чего она будет из полипропилена из композита то есть готовая чаша из бетона или из бетона возведенная при помощи несъемной палубки то есть есть вот такие четыре нюанса мы кстати на на нашем сайте rostpool.ru, показываем и рассказываем, в чем отличие одного бассейна от других. Но не будем сильно останавливаться на этом, пойдем дальше. Цена. А что еще может влиять на цену, кроме того, из какого материала произведен бассейн? Это, конечно же, разный состав самой сметы. Ну, например, чтобы не быть голословным, вот сметы, о которых я говорю. Мы взяли каждую смету и сравнили, сколько пунктов входит в каждую смету. Разброс очень большой, от 9, как, например, вот в такой смете. То есть здесь просто компания укрупнена, без детализации, показывает 7 пунктов и рисует цифру и того. До 55 пунктов и более, где компании подробнейшим образом показывают, что входит в стоимость. Очень часто строительные компании, то есть те компании, которые строят именно бассейны, не хотят почему-то выполнять строительную часть. Ну как почему-то? Потому что на это нужны дополнительные люди. Это не стоит дорого. Ну или кто-то не может дорого продавать свои услуги. И в этом есть большая сложность а, по времени, то есть одно дело там, устанавливать композитные чаши каждые там 10 дней, а другое дело копать котлован, подготавливать его основания, утеплять его, потом возводить, а, например а, бетонную подготовку для установки бассейна. это все занимает время, деньги и самое главное на это должны быть компетентные люди. Поэтому, более чем в половине смет, а конкретно из 16 смет, в 10 сметах не были абсолютно включены строительные работы. То есть были включены только, например, композитная чаша или полипропиленовая, оборудование и пусконаладка. То есть работы по устройству котлована более чем в половине смет нету. А это очень существенная доля затрат. Например, для бассейна стоимостью миллион семьсот под ключ. Порядка 500 тысяч занимает работа и материалы на устройство самой бетонной чаши. Поэтому будьте внимательны. И когда мы вам предлагаем или кто-то предлагает разобраться подробно с теми сметами, которые у вас есть, это наоборот плюс для вас. И не стоит от этого отказываться. Но мы не хотим каждый раз этим заниматься. Поэтому мы решили снять серию и в этой серии показать. Поэтому важно обращайте внимание на состав сметы. Входит туда полностью все, включая разработку котлована, установку чаши, установку оборудования или же вам просто хотят продать оборудование и его настройку. Следующий момент. Оборудование. Что такое оборудование для бассейна? В классическом понимании оборудование для бассейна это фильтр, как правило, песочный, это насос, это станция дозации, теплообменник, если бассейн предполагает подогрев, но, как правило, все современные бассейны делаются с подогревом. Это, например, там, ультрафиолетовая установка, щит, в котором собрана вся автоматика, куда подведены все подключения от оборудования и обвязка этого всего оборудования. Это называется оборудование. Так вот, само это оборудование может быть разным. Каждый строитель предлагает то оборудование, с которым он привык работать, с которым ему работать удобно. Начиная от китайского оборудования и заканчивая импортным итальянским, испанским, либо американским. Для вашего удобства все важные моменты в этой серии мы помечаем красным светом. То есть если вы видите красный свет, это означает предельное внимание и стоит этот момент либо запомнить, либо пересмотреть еще раз. Так вот оборудование. А, разница в стоимости оборудования на бассейн размером 7 на 3 может доходить до миллиона, а то и полутора миллионов рублей. И это не только коэффициент а, наценки, которое мы делаем на оборудование, это просто разное по своему качеству по своему назначению оборудования и мы в своих сметах например показываем стандартный набор оборудования там стандарт плюс и если надо люкс или там улучшенные как угодно назовите его то есть клиент приходя вы конкретно приходя к нам как правило даете тех задания то есть вы говорите либо считаем все самое лучшее либо считаем все самое дешевое потому что денег в обрез либо делаем нормально золотую середину. Так вот, как нам донести до вас, что нужно обращать внимание на стоимость оборудования? Наверное, никак. Только лишь на берегу показывать, что оборудование может быть разным и предлагать вам варианты э, альтернативные. Ну, вот, например, передо мной лежит смета, где из-за оборудования разница достигает э, 300 тысяч рублей. То есть э, на испанском оборудовании собрать бассейн стоит 1 миллион 670 тысяч, на китайском оборудовании 1 миллион 370 тысяч. Причем важно не все китайское оборудование плохое, тем более мы знаем, что сейчас э, не любое оборудование можно привести, не любое оборудование можно привести быстро, и тем более не любое оборудование есть на наших складах. Но ваша осведомленность она должна быть на берегу что вы заказываете китайское оборудование либо испанское от этого зависит качество воды которое вы будете получать от этого зависит возможность ремонтировать и обслуживать это оборудование если оно сломается ну и от этого зависит конечно же бюджет вашего бассейна поэтому подводим итог все строительные компании продвигают разное оборудование, начиная от китайского, более дешевое, заканчивая импортным испанским, итальянским или американским, но более дорогим с более высоким сроком гарантийным. Обращаем на это внимание. А давайте пофилософствуем на тему, а что вообще такое бассейн. То есть для вас бассейн это просто чаша, которая благоустроена ПВХ мембраной или мозаикой, или же это чаша, которая отделана ПВХ мембраной, сверху борта бассейна отделаны бортовым камнем, и к бортовому камню подходит терраса. И тот, и тот вариант – это есть бассейн. А для кого-то бассейн – это просто чаша, неблагоустроенная и неважно, чем она будет отделана. Поэтому такой, например, пункт работы, как копинговый или иначе еще бортовой камень, он присутствует только в двух сметах из 16. Одна из этих смет наша. То есть, что это такое? Это поверхность бассейна, когда вы к ней подходите, облагорожена, ну, как правило, шершавым, не скользким камнем, который приятен тактильно, который не холодный, который придает определенную эстетическую привлекательность вашему бассейну. Если этого камня нету, то просто будет оборванный голый бетон по поверхности бассейна. В наших предыдущих сериях про бассейны вы можете посмотреть, какие виды бортового камня монтируются, какие камни есть на рынке. Многие просто делают террасу. Террасу там либо из доски, из лиственницы, например, либо же из доски ДПК это искусственная доска но все это ведет за собой затраты мы стараемся э, в своем названии сметы вот мы так и пишем бассейн под ключ сделать вам максимально полное предложение чтобы во-первых у вас не было э, или точнее были но не э, Сильно раздутые дополнительные работы, которые в любом случае появляются. Чтобы вы понимали масштаб э, всего проекта и рассчитывали свои силы. И третье, чтобы вы получили максимально качественный продукт, которым можно пользоваться как самому, так и вместе там, с друзьями, с родственниками. Вам не будет стыдно. Поэтому запоминаем, только лишь в двух сметах из 16 рассчитан бортовой камень для бассейна. Задумайтесь о том, как вы будете эксплуатировать бассейн. Вы в любом случае не будете ходить по бетонному краю бассейна или там по земле. Вам обязательно нужна будет и терраса, и бортовой камень. Только лишь в 10% смет эти работы посчитаны и учтены. Ну и для того, чтобы подвести некий итог, я иду по порядку, я могу еще затронуть такую тему, как отделка вокруг бассейна. Что это такое? Значит, отделка вокруг бассейна это не обязательно терраса, да, то есть к бассейну может подходить э, тротуарная плитка, к бассейну может подходить э, площадка из керамогранита к бассейну кто-то делает подходит газон, то есть отделка бассейна она разнообразна и вы в любом случае ее будете делать. Это как когда вы построили дом и вы не можете его эксплуатировать без кухни, ну или не можете его нормально эксплуатировать без кухни. В любом случае рано или поздно вы поставите туда плиту, сделаете кухню и тогда дом будет полноценно выполнять свою функцию. Так вот. Отделка она может быть не только зоны вокруг бассейна, также отделка может быть и в техническом помещении. А я вам скажу так, что ни одна смета не предусматривает устройство технического помещения или технологического. То есть это то помещение, в, котором, в которое сводятся все трубы от бассейна и там располагается все оборудование. Где вы будете располагать оборудование? Мы обычно пишем так в сметах, что устройство технологической комнаты рассчитывается дополнительно и согласовывается с заказчиком на месте. Поэтому рассчитать вслепую, не видя вас, не видя вашего участка, стоимость техно строительства технологического оборудования практически невозможно. И ни одна из 16 смет этих работ не включает. И лишь малая часть смет говорит об этом при помощи определенных фраз. Поэтому отделка зоны вокруг бассейна, а также строительство технологического помещения, это отдельные виды работ, на которые вам тоже придется потратиться. Ну иными словами, установить э, насос, фильтр, станцию дозации там, и теплообменник под открытым небом, вы просто не сможете, потому что это, а, небезопасно, а, б, это все очень быстро придет в негодность. Внимание, ни одна из смет, не включает в себя благоустройство зоны вокруг бассейна и строительство технологического помещения, где будет располагаться ваше оборудование. Имейте в виду, что на этот вид работ тоже нужно закладывать бюджет. Ну что, тут можно на самом деле углубляться и говорить про какие-то вещи а, еще, наверное, минут 30 для того, чтобы как-то их охватить все поверхностно. Но мне кажется, что наши серии, они тем и хороши, что они э, довольно содержательные и не растянутые по времени. Поэтому я хочу лишь э, этой серией донести до вас информацию, что вот как все люди разные, так и все сметы разные. Потому что сметы делаются людьми. И чем четче будет, техническое задание для строительства бассейна на берегу, а у нас, как правило, есть чек-лист, который мы заполняем перед расчетом смета. Он включает 5 вопросов, 10 вопросов, у, у всех это может быть по-разному. Ну, если на берегу вы его заполните, где э, укажете, какой бассейн вам нужен, скимерный или переливной, какого размера, какой глубины, на каком расстоянии от бассейна расположена технологическая комната. Есть ли подъездные пути? Когда планируете строительство бассейна? Там осень или весна? Какие работы предполагаете сделать сразу? Или же планируете разбить строительство на этапы? От всего этого зависит точность и, самое главное, содержательная часть сметы, которую вы получите. И так как бассейн это все-таки гидротехническое сооружение, то есть серьезное сооружение, не доверяйте строительству бассейна, тем, кто его ни разу не строил. Потому что набьете шишки, в итоге переплатите, потому что придется переделывать, доводить его до ума. И потеряете время, когда уже можно было бы купаться в бассейне, а вы еще будете заниматься его строительством. А вообще в идеале, любая стройка, как строительство дома, так и строительство бассейна, начинается с проекта. То есть в проектной части мы всегда показываем архитектуру бассейна, Делаем гидравлические расчеты, и вы по сути видите свой будущий бассейн на бумаге. Это стоит денег, это занимает время, но это сэкономит вам и силы, и время, и деньги при строительстве. И немаловажный момент это отзывы для любой услуги, в том числе и для бассейнов. Посмотрите, поинтересуйтесь, сколько бассейнов построено, клиентам клиентам, о строительной компании. Какие бассейны построены? Отвечает ли полностью о, строитель на все ваши вопросы? И если вы сделаете выбор только лишь э, по критерию цены, вы точно проиграете. Вы точно проиграете. Вы точно проиграете. Помните, что бассейн это то, что должно приносить вам удовольствие, вам и вашей семье. Поэтому чем качественнее вы его построите, тем больше э, эмоций вы будете получать на выходе. Я на этом прекращаю свой, в данном случае, монолог. Я всех поздравляю еще раз с наступившим 2023 годом. Сейчас зима, самое время для того, чтобы задуматься о строительстве бассейна на своем участке, в городе, либо за городом. Поэтому обращайтесь, скидывайте свои заявки. Самое главное, правильно воспринимайте ту информацию, которую я вам сегодня дал. Ну и помните, что на канале Андрея Ачирова мы о стройке знаем все. Пока! Ну что, вот он наш объект. Уже все закончено и в готовом виде. Вот он, робот чистит бассейн и ждет своих хозяев для того, чтобы отмечать праздники семейные.